Сложный перекресток улицы Монтажников и Алешики Машенкова, про который мы писали, что вот это вот к примеру проходит улица Монтажников и на нее выходит абсолютно три перекрестка, э, три проезжие части, которые, на которых надо уступить дорогу. Вот что происходит на данных участках. Непонятно кто кому должен пропускать, выезжая автомобили просто путаются, происходит ДТП. Здравствуйте, я кращу Кленит Владимирович, владелец фонда ШРВ, двигался по перекрестку в сторону поселка Кузнецова. Девушка не уступила мне дорогу, поворачивал налево, досмотрелась и произошел удар. После чего? Что вам девушка поясняла, когда только произошло ДТП? Из-за чего данное ДТП произошло? После удара девушка вы, это, вышла сразу, заплакала и сказала, что прости, прости, я, я виновата, что ДТП произошло по моей вине. Я засмотрелась на, на, на второго участника это, ДТП. Mm -hmm. То есть произошло то есть, по невнимательности, получается, водительницы, да, солярис вот он. По факту мы видим то что сейчас пострадало три автомобиля но на самом деле здесь еще из-за чего автовладельцы вводятся в заблуждение по причине того что здесь три э, улицы выходят э, можно сказать в одну точку в одну, где точку, где, где, да, где выезжают на улице цементников но ну и грубо говоря здесь э, те кто выезжают с алёши тут три улицы да грубо говоря алёши Тимошенко выходит тут непонятно кто из них кому здесь должен уступать а вы едете по главной вы естественно не никому не должны. Вот они между собой запутались и в итоге, грубо говоря, вылетели на вас. Из-за этого и произошло ДТП. Да, да, да. Все хорошо, спасибо большое. На этом же перекрестке с автобусной остановки yeah. просто отсутствует пешеходный переход. Людям приходится идти просто по проезжей части на Абум. Мы находимся на углу дома Алеши Тимошенкова. 131. Дело в том, что по данному участку мы писали, что здесь не имеется пешеходного перехода, что с одной стороны дороги, что с другой стороны людям приходится проходить, переходить проезжую часть в неположенных местах, потому что здесь его, грубо говоря, пешеходного перехода нету. Также мы предлагали именно вот от этого пить участка дороги следующее обещано сделать пешеходный переход, а также поставить светофор. По требованию По которому любые пешеходы, как дети, которые ходят в школу Так и взрослые могли были нажать на кнопку О том, что им требуется прийти дорогу И светофор бы загорелся бы именно тогда, когда он требуется Мы находимся на улице Алеши Тимошенкова Это та проезжая часть, которая выходит на улицу Затонская мы видим, что здесь, после нашего рейда, был произведен капитальный ремонт. Именно вот до этого места, где мы находимся, это пересечение улицы Клининг. Но есть один факт, который при капитальном ремонте был не учтен. Дело в том, что любой съезд, который имеется, он очень имеет высокий перепад по сравнению с э, проезжей частью, которая проходит. Также не учтена одна, ни одна ли, ливневые, ливневая канализация. Мы видим, что здесь яма очень здоровенная, которая превышает госты и Единственные Единственный на всем промежутке капитального ремонта Алешки Мошенкова, который уходит у нас на улицу Затонская, э, имеется всего лишь один пешеходный переход. Э, на автобусной остановке поселководники а больше данных пешеходных переходов нету на всей проезжей части также здесь имеется еще одна ливневая канализация, которая у нас Непонятно из чего сделано и углубление, что превышает нормы ГОСТы Данная ливневая канализация можно считать как яму. Находимся на улице Цементников. Автобусная остановка так и называется Цементников. На данном участке дороги отсутствует пешеходный переход вообще, то есть так же, как и на Орёшке Тимошенко 131. Мы здесь видим, что Здесь также ходят люди, здесь также ходят автобусы. Здесь ходят помимо взрослых людей, дети в школы также ходят. А, грубо говоря, с автобусной остановки здесь абсолютно нет пешеходного прихода. Вот так вот, вот приходится людям переходить пешеходную проезжую часть. А, ну, естественно, здесь автомобили, которые едут с улицы Цеменников, летят с немалой скоростью. Также мы заостряли внимание, что автобусный павильон вот в таком вот состоянии. Абсолютно какой-то металлический сарай, в котором не помещается даже золотой человек. перехода вообще на данное заявление по данному месту мы также еще не получили ответ заявление мы написали более месяца назад пусть прокуратура также займется департаментом городского хозяйства и по данному месту мы находимся на улице Цементников. Она у нас заканчивается как раз там, где пересекается улица Краснопресненская с улицей Цементникова. Что мы здесь видим? На данном повороте текут талые воды. Они все скапливались ранее вот в этот септик. Но до этого септика здесь был большой отвал. И все талые воды, вся грязь бежала... По проезжей части дальше. Дальше она расформировалась там, по линным стокам и так далее. Что сделали два года назад здесь? Убрали этот отвал, сделали вот здесь септик, в котором мы сейчас видим кучу глины. И забыли про него, никогда его не чистили. Все сейчас э, Вся сейчас глина, вся вода бежит как раз вот в этот дом. У этого дома начал разваливаться уже фундамент вот как видно септик никто не чистил жители жаловались данного дома сейчас мы видим что вот насыпали и считая что вот это вот поможет далее улица цементников у нас поворачивает на улицу тургенева вот автобусная остановка с одноименным названием тургенева также не имеет ни одного пешеходного перехода вот вам пожалуйста дети чтобы сесть на автобусную остановку. Сложный перекресток улицы Грунтовой и Монтажников э, Сложность заключается не для автовладельцев, а для пешеходов. Дело в том, что, э, к примеру, даже перейти вот, э, вот эту проезжую часть вот именно с этого места, откуда производится видеосъемка, практически невозможно, потому что пешеходного перехода здесь нет. А, сами бордюры здесь а, с выс, высотой больше 40 сантиметров также хотелось бы обратить внимание если мы вот ту проезжую часть можем перейти и то мы упремся бордюр И, к примеру, со стропка, на которой я нахожусь, невозможно. Так как вот здесь и мы имеем бордюр, вот здесь мы его не имеем. Грубо говоря, судя по пешеходным переходам, мы можем перейти только вот в этом месте. Причем хочу обратить внимание, данный пешеходный переход организовали совсем недавно. Мы сейчас пойдем туда и посмотрим, как его организовали. Также видим, раздолбили асфальт, занизили бордюр и теперь тут можно как-то прийти. Но с коляской по данному краю двигаться, еще раз хочу сказать, невозможно. Данные ложбины надо как-то организовывать для того, чтобы все-таки здесь можно было перейти.